Так, тут темновато, включу фонарик. Угу, хорошо, рубины не вставили. И что дальше? М -м -м, надо камин поджечь, что ли. Ну, вот тогда нужны спички, рожик. Э стоп. Так у меня же есть Ну Вот им сейчас камин подожжу. М -м -м. Только, правда, ничего не вижу. Ну ладно, попаду. Ну что, перейдите, здесь кидаем лотов. Видимо, я что-то не так сделал, может надо было его как-то по дурному пожечь?